Всем привет, дорогие друзья! С вами Рэнди И сегодня я вам расскажу, как научиться подтягиваться на такой вот перекладине. Если что, на этой перекладине в 5 лет я научился подтягиваться. Приходил, дергался и спустя недели научился подтягиваться, но это не важно. Сегодня я вам расскажу, как научиться подтягиваться на такой вот домашней перекладине. И если она у вас есть и стоит без дела, то блин, камон, давайте ее использовать. Сегодня я вам расскажу о 4 базовых э, упражнениях, при помощи которых можно научиться подтягиваться. И поехали! Для начала давайте определим, умеем ли мы висеть на перекладине. Если мы подходим к перекладине, пытаемся повиснуть и сразу падаем, то это значит, что у вас слабый хват и что у вас слабые кисти. Для этого нам поможет s Просто покупаем его и начинаем закачивать наши кисти. Качаем, качаем, качаем. Тут тоже не забываем. И когда мы накачаем наши кисти, мы наконец-то сможем висеть. Ну а также, если вы не можете висеть, это значит, что у вас есть небольшое количество лишнего веса. Ну если вы, типа, с пузиком. А если вы маленький, то это значит, что у вас просто слабые кисти. Поэтому закачиваем кисти, избавляемся от лишнего веса. И если мы умеем висеть, то второе подводящее упражнение к Подтягиванием. Это вис на максимум. То есть о чем я? Вис на максимум, это мы подходим к перекладине, повисаем. Да, мы не можем подтягиваться, но мы должны просто научиться висеть. Стараемся исполнять где-то 4 подхода на максимум. То есть мы подходим к перекладине, повисаем на ней и висим на максимум. Пока мы просто не упадем. Это первое подводящее упражнение. Давайте немножко четче его разберем. Когда мы висим, стараемся лопатки сзади вот так вот сводить и трапеции напрягать. В этом ключ. И пока мы не провисим хотя бы 20 секунд в 4 подходах, к следующему упражнению можем даже не переходить. Поэтому первое, что вы должны сделать, это научиться висеть 20 секунд по 4 подхода. Делаем это. Итак, друзья, третье подводящее упражнение это негативное подтягивание. В чем фишка? Мы как бы повисаем, подпрыгиваем. И в верхней точке стараемся фиксироваться и медленно опускаться. На старте у вас такого получаться, конечно же, не будет. Будет получаться что-то типа такопно. Но вам нужно дойти до того, чтобы делать хотя бы 10 раз на 4 подхода вот так вот. То есть мы подпрыгиваем, медленно опускаемся. Снова подпрыгиваем, медленно опускаемся. Подпрыгиваем, медленно опускаемся. Можем тренировать любой хват, хоть такой, хоть такой. Главное, чтобы вы делали так. 10 раз на 4 подхода И тогда вам будет просто пушка Если вы сделали 10 раз на 4 подхода То поздравляю, вы спрогрессировали И переходим к следующему упражнению Следующее упражнение заключается в том Чтобы мы подтягивались при помощи ног Но фишка в том, чтобы мы не помогали ногам Вы наверное не понимаете о чем я Давайте я вам покажу Смотрите, мы становимся на самую удобную для вас высоту И подтягиваемся при помощи рук Ноги просто стоят Мы не как бы приседаем мы подтягиваемся при помощи рук, Вот так вот. Когда мы научились подтягиваться 10 раз по 4 подхода на самой удобной для вас палке, мы опускаем ноги, к примеру, до этой палки. И подтягиваемся уже тут. Это имитация австралийских подтягиваний, поэтому делаем вот так вот. А потом мы опускаемся до пола и пробуем подтягиваться с вот этой вот точки. Не самой нижней, а вот, вот так вот мы зафиксировались. И в этой точке пытаемся себя поднять. Вот. Вот так вот. Когда мы научились делать так, то уверяю вас, со стопроцентной вероятностью вы научились подтягиваться. Поэтому давайте попробуем подтянуться. Итак, друзья, а если мы научились подтягиваться один раз, один раз просто повиснув и как-то потянувшись то делаем это на протяжении недели. Каждый раз приходим на турник, подтягиваемся один раз, подтягиваемся еще раз, ну, на максимум. То есть... Конкретное количество подходов 5-6. Приходим, делаем, забиваемся вообще в хлам. Через неделю мы можем потянуться два раза. Еще через неделю три. И так дойдем до десятки, когда мы потягиваемся 10 раз. Это уже нормальный показатель. И дальше мы можем прогрессировать в 15-20 раз. Поэтому такие дела. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там вами был Ваш Ренди Влад. Всем добра и всем пока.